Меня зовут Делян Хартибенова. я э, выпускница э, РГСУ, Российского государственного социального университета э, по направлению «Социальная работа». Я сперва э, окончила бакалавриат в 2015 году, и в этом году я закончила магистратуру э, заочной формы обучения. В 2015 году э, ко мне обратился отдел э, трудоустройства выпускников э, Российского государственного социального университета с предложением о помощи. Они помогали людям с инвалидностью в сопровождении именно в вопросах трудоустройства. Конечно же, я согласилась, у меня совершенно не было понятно, где я буду развиваться, как, как, кем мне работать. Конечно же, совершенно не понимала, как искать работу. И Ганнадель помог мне и э, отправил меня на ярмарку вакансий для людей с инвалидностью. Э, там я познакомилась со своим э, работодателем. Сейчас я работаю в региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» э, уже более трех лет и занимаюсь молодежными программами э, для э, людей с инвалидностью. Проводим различные тренинги, э, семинары. Э, теперь я помогаю э, уже бывшим выпускникам, или студентам с инвалидностью в поиске работы. Время обучения в ВУЗе мне предоставилась такая колоссальная возможность. Я, участв... я была участником Паралимпийского волонтерского центра РГСУ и в 2014 году э, я Поехала в Сочи, была волонтером э, на Паралимпиаде. Для меня это было очень э, красочное событие, яркое, важное для меня. И когда, наверное, я поняла, что я хочу работать именно в этой сфере, э, помогать людям с инвалидностью. Придя в 2011 году, поступила на специально-социальную работа, у нас была большая группа студентов. Ко мне не было отношения как к человеку с инвалидностью, просто как к обычному рядовому студенту. Я считаю, что такой подход он наиболее оптимален для того, чтобы в дальнейшем реализоваться в жизни и найти достойную работу. Мы ездили и в детские дома, ну, по э, нашему дешевому призыву и по специальности социальные работники, э, они любят помогать, поэтому у нас было очень много э, проектов, в которых были волонтеры, э, независимо, есть у них инвалидность или нет. Это, э, э, как мы называем, инклюзивное волонтерство. Я сейчас работаю в отделе трудоустройства людей с инвалидностью, и работаю с различными формами инвалидности, в том числе и слабослышащими. Конечно же, я считаю, что обучение в данном университете дало мне большой толчок на моем профессиональном пути, и сейчас я понимаю, что спустя 7 лет я чувствую себя очень уверенно и на открытом рынке круга и готова, развиваться в своей профессии и готова развивать новые проекты э, в своей организации.